Государство это не дядя с дубинкой. Государство это каждый отдельный гражданин. Все вместе они составляют государство. И они договорились между собой, что мы будем следовать определенному закону. Этот закон называется Конституция Республики Беларусь. Мы договорились однажды, что мы все будем следовать этому закону. В том числе и те, кого мы будем избирать в качестве менеджеров городов, областей, республики и так далее. Вот что такое государство. Это договор между обществом, между собой, о том, что мы будем подчиняться каким-то законам, которые должны регулировать отношения между нами. Да, также это Таку территория, пактуру. на которой действует да, этот, да. Договор. Если этот договор. Договором этим подтирается. Граждане имеют право защитить этот договор, чтобы им не подтирались верно да. же? если -то Согласно хартии. Согласно хартии по правам человека, организации Объединенных Наций, право на восстание это неотъемлемое право человека. Если нарушается общественный договор, люди имеют право восстать. Есть, но есть свои нюансы в этом праве на восстание. Восстать против машины определенной устроенной машины машины диктатуры, допустим, для того чтобы восстать против этого этой машины, нужно Восстать и победить нужно иметь, во-первых, оружие, а во-вторых, поддержку всеобщую. Это первое. Первый нюанс. Второй нюанс. Безоружные люди, если они восстанут, они промоют своей кровью асфальт. Любое безоружное восстание, оно обречено на поражение. Поэтому должно быть прописано в Конституцию Республики Беларусь право на оружие. Право на восстание. Право на восстание прописано в Харте ООН. Ее нету, нету необходимости прописывать в Конституции. Mm -hmm. Смотри, мефиста: а если государство диктаторское, например, не признает международных законов там прав человека, например, не подписывает конвенцию. может не тогда? признавать международные законы, права человека и так далее. Хартия, ООН по правам человека, она описывает естественные права человека неотъемлемые что человек имеет право и какие права у этого человека отнять нельзя ни при каких обстоятельствах. А вот э, хартиона изучали в школах, артем ну, Нет. Ну, Хотя нет. на общество ведении рассказывают про хартию, про хартию по правам человека, про хартию по организации. ООН. На уроках истории после Второй мировой войны в девятом классе, когда заканчивают проходить Вторую право войну, про. ООН. Главный, главный пункт упоминают. Нет, об как этом этого. обычно умалчивают. В ведения, в учебнике обществоведения написано, что вы можете ознакомиться с хартией ООН по правам человека, если вам это интересно. Ну, в том-то и дело, что конституция, в конституции это самый главный закон той или иное государства, и школьники из детства должны это знать, что конституция это самый главный закон который есть в государстве, то или ином, в котором ты живешь. И ну, право на... Знаю. школьники по идее, с детства это знают. Года. Да, все-таки я думаю, Артем смотри так, что э, в Конституции таки нужно прописать это, то есть если делать Конституцию по-нормальному, то надо указать, что э, источником смотри. власти является народ, далее главным документом, главным, да, который имеет юридическую силу, является Конституция, и дальше в случае нарушения этого э, договора народ имеет право там на смену власти, так сказать, на восстание там, и т.д. и т.п. Это было бы ну, разумно. Смотри. Какая ситуация. Мы, в частности, наша страна, которая была давным-давно в древности, она уже напоролась на прописанное право на восстание так называемую конфедерацию. Напоролись замечательно. У нас эти конфедерации вспыхивали чуть ли не каждый сеем. С определенного момента у нас чуть ли не каждый сеем заканчивался конфедерацией, когда шляхта не могла договориться ни по одному закону. Не, Артем, ты куда-то не туда ведешь. Смотри, в случае нарушения президентом конституции, да, или правительством. Вот. Чем я говорю право на восстание если он не нарушает конституцию все нормально действует в рамках своих прав то никаких вопросов в том-то и дело что конституция написана таким образом что если президент нарушает конституцию то его декрет не действует а действует конституция это прописано в конституции конституция как является же? основным законом республики беларусь и в случае если какой-либо да, закон Артём, декрет, правильно. но упас. у нас нет права на восстание то есть он нарушает ну и что и терпите быдло, и все. Попробуйте выйдите и мы вас посадим, мы вас там укатаем, и это все означает, вот не не Это означает. Это серый, это означает то, что вот декреты, законы, указы, которые издает президенты которые нарушают конституцию, они незаконные. Они только подчеркивают тот факт, что он является узурпатором. Ну вот тоже декрет номер три, опять же. Люди имели право на восстание, но у них не было в руках оружия. В итоге мы знаем, чем это закончилось.